Владимир Егорович, добрый вечер! Сергей Николаев. У э -э меня вопрос по отцовским семьям: как вы ведете отцовскую семью в течение сезона? Ну, например, сколько раз вы ставите трутневые рамки? В отцовскую семью с учетом трехкратного вывода маток в вашем случае? Как избежать роения в отцовских семьях? Трутня-то много. Замена маток в отцовских семьях? Когда? Осенью или в течение сезона? Ну, и если на подсолнух и отцовские семьи заносят мед, отбираете ли вы в семьях в этих ну, товар? Ну, такие вот вопросы. Все по отцовским семьям. Как вы ведете их? Так, очень хороший вопрос, и очень хочется надеяться, что вам и ответ понравится. Смотрите, отцовская семья, первое, буду показывать, кстати, в следующем ролике, когда буду на гомогенат давать рамки, и параллельно первые отцовские, ну, все это будет в комплексе, в один прием. В отцовской семье сейчас даю, в основные большие семьи даю рамку для... Выкармливание трутня именно для обгуломаток. Они его воспитали. Можно дать еще, если успею, еще через 10 дней. Через 10, повторяю, почему через 10? Потому что уже будет запечатанный на 10 день трутень первой партии. Можно дать следующую еще полурамку. Почему давать такими небольшими фрагментами, потому что, во-первых, мы оттянем срок жизни половозрелого трутня с этих серий, из нескольких серий. Во-вторых, мы не будем задействовать на воспитании трутня одну и ту же молодую группу пчел кормились маточным молочком первых, первые три дня жизни. Личинки все Две, две особи плюс матка кормится маточным молочком. Поэтому, чтобы одну и ту же группу не нагружать кормилец выкармливанием маточным молочком и трутневую личинку строительной рамки, и надо еще армию рабочих пчел выкармливать личинок, поэтому ставится через 10 дней. Яйцо сегодня бросила матка, отчитывайте 10 дней, ну можно больше там с гарантией. Запечатали трутня, все меняется группа кормилиц в семье, вы ставите вторую прививочную рамку. Я ставлю где-то около двух таких рамок, предостаточное количество. Во-первых, они хорошо выкармливаются, вот в небольшие, эти, ну на полрамку, я пользуюсь рамкой Хорошо выкармливаются молодыми кормилицами, качественно. Этих двух серий с интервалом две недели Хватает для того, чтобы на поллета обеспечить обгул маток половозрелыми туртнями. Затем, понятно, семья большая, потому что самые сильные рекордисты идут на отцовской семье. Я делаю на этой семье рядом отводок. Делаю рядом отводок. В основной семье безматочной обгулюю маток молодых. Тема, что для вывода... Что для сбора маточного молочка, что для медов направления. Она работает, я ее вкратце в предыдущем ролике освещал. Здесь начинаю, хороший дело, отводок. Делаю ротацию между ними рамками, чтобы быстрее отводок пошел, вошел в нормальный ритм такой по силе. И затем через где-то три недели, когда там будет корпус уже пчелы и расплода, снова начинаю загружать его строительными рамками. Даю два захода по на полурамки, так же, как и в начале я давал в основную семью. И полностью я перекрываю весь активный сезон, не теряю ни в меде, не путается эти трутневые рамки в основной семье, потому что там уже булются матки, молодые, две как минимум будут рабочих выйдут нормальной семьей до конца сезона. И эта семья уже со старой маткой на конец сезона выйдет в нормальном положении по силе и трутня даст, и в медосборе будет готова участвовать. И в роении она уже, от роения я ее избавил, потому что сделал, включил я инстинкт выживания, как, и, как при том же роении, только искусственно. Так что отцовской семьи... Не свой хлеб отрабатывают. Не просто они на трудня сработали, все. Они полностью полноценно срабатывают и на товар. Только нужно таким способом распорядиться. Вначале две серии в основной семье дал, затем две серии я даю уже в отводке, которые хорошо проявил себя в развитии. А для этого нужно сделать ротацию между семьями, обеспечить его печатным расходом, плюс к тому, что мы в начале формирования дали, и все наработает. работает, все давно работает, причем с хорошим результатом. Так что, если я что-то упустил, задайте еще вопрос, а вообще буду показывать все в дальнейших роликах. Ой, спасибо. Отличный ответ. Замена маток вот в этих отцовских семьях. Ну, если уже, допустим, там хочется уже заменить. Я понимаю, что это племенные хорошие матки. Ну, вот замена маток. вот, Ну, отроение, понял, ушли отлично. Вот, вот такой вот ситуация По замену маток. Вот смотрите, у вас хороший мини-банк маток будет в отцовской семье, где вы обгуляете но я никогда не, не советую обгуливать в основных семьях одну матку. То сколько вы сможете поставить корпусов, у ну, мне проще. Объем небольшой, я минимум ставлю три корпуса. Минимум все они стартуют в двухматышном, обгуливаются матки по две. Если три гулялась а где-то одна, значит третью забираю, даю туда в ту семью, где две. И все равно они все в двухматочном. А старая матка рядом стоящая, но ну это ваш, ваш сателлит, ваш модуль, который рядом идет, сопровождает и подстраховывает по силе. Вы можете эту матку, одну из них, взять в эту семью, если от, от вас не устраивает по работе. Если она устраивает, она может вам закончить сезон, полноценно пойти еще и перезимовать. И следующий год она вам даст такие же результаты, а потом ее либо поменяют, либо вы сами меняете. Но у вас рядом стоит хороший резерв на запас маток в основной семье, где вы будете обгуливать. Не одну.